Всем привет, вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами рассмотрим пример максимальной шумоизоляции автомобиля Skoda Octavia. То есть здесь мы будем делать комплексную шумоизоляцию салона в нашем максимальном пакете, Dark Extreme шумоизоляцию торпеды и э, центральной консоли, а также шумоизоляцию колесных арок автомобиля. Ну давайте начнем э, с багажного отсека по традиции. Значит, э, багажный отсек у нас уже полностью обработан. Здесь мы применяем два вида виброизоляции: это виброизоляция Атом и виброизоляция Вайпер. Атом на более нагруженных элементах, таких как арки, ну а Вайпер, соответственно, на днище и на боковинах. Вторым слоем мы применяем слой шумоизоляции Блокшот. Это многослойный композитный материал со встроенной мембранной прослойкой. Помимо этого мы, соответственно, применяем маскировочные ленты, которые закрывают у нас стыки шумоизоляции. На шумоизоляцию этот элемент у нас не влияет, но он влияет на эстетику. Также активно мы применяем звуковые ловушки в скрытых полостях. Эти вот зелененькие материалы, которые находятся у нас вот во всех этих местах, в том числе и вот в этой части, он нам дает возможность дойти до тех мест, которыми невозможно добраться листовыми материалами. А далее переместимся в салон. Значит, здесь мы обрабатываем крышу. Крыша у нас обработана в два слоя. Первый это виброизолятор, вайпер идентичный тому, что на полу в багажнике. И шумопоглощающий материал Software F15. Это вот такой вот материал с волной, в площадь покрытия внешне сильно выше, чем у обычного листового материала. Далее шумоизоляция пола. Значит, зона от торпеды до. Начало дивана обрабатывается у нас в три слоя. Значит, это атом, интегра и акустическая мембрана-блокатор, который мы сейчас видим сверху. Но здесь мы также немножко отошли от нашей стандартной технологии. Но многие из вас знают, что мы всегда сохраняем штатные материалы. И здесь вот один из таких вот моментов. Вот этот коврик, который здесь лежит, это штатный шумоизоляционный материал. Он у нас лежит поверх наших нанесенных слоев а мембрана она у нас соответственно лежит поверх штатного уже шумоизоляционного мата зона под задним диваном обработана у нас два слоя это вайпер и интегра также здесь мы в стоечках вот применяем наши акустические ловушки что в левой что с правой стороны далее что касательно торпеды и центр зоны где центральная консоль значит зона торпеды вот лобового стекла и ниже обработана Сначала виброизолятором, потом под ней находится штатный, вот он видно, желтенький шумоизоляционный мат, и поверх, соответственно, акустическая мембрана-блокатор. Все элементы проводки, которые находятся в подторпедном пространстве, они обрабатываются тоже слоем шумопоглотителя, чтобы они не издавали звуков в процессе эксплуатации автомобиля. Далее сама торпеда, она, она обрабатывается также в несколько слоев. Под слоем шумопоглотителя SoftWave находится слой виброизоляции. Далее, соответственно, поверх скрывается шумопоглотителем. Здесь, вот, допустим, есть консоль центральная, вот Здесь вот еще видно. Да? То есть, здесь первый слой. И э, второй слой, правда, здесь бетасофт, он чуть потоньше. Он применяется ввиду того, что тут вот, не очень большое пространство. Передняя часть торпеды, где э, вставляются здесь магнитолы, климат там, и так далее, вот в этих вот зонах будет обработан слоем э, э, полосочек э, антискриптных. И все элементы, которые с тобой вставляться, они, соответственно, точно так же не будут скрипеть. Точно так же, как и вот в районе щетка прибор. Mm. Так, далее, значит, соответственно, шумоизоляция колесных арок. Как она производится? Ну, во-первых, для начала все, вот то, что грязное здесь, оно все вычищается. А потом наносится слой э, виброизоляции атом, Вайпер э, И поверх нее клеится слой шумоизоляционного материала Integra. И все это хозяйство заливается э, жидкой шумоизоляцией. Ну, здесь будет, будет работать больше гидроизоляция, хотя тоже дает некоторые шумоизоляционные слои. Это связано с тем, что штатный подкрылок, который здесь находится, он э, ворсовый, и к, к нему, к сожалению, ничего не приклеишь. Ну, еще плюс к тому, что он достаточно, этот автомобиль достаточно долгое время уже ездил, ну и направо в себя впитал э, все прелести наших дорог. После сборки салона и багажного отсека мы переходим к шумоизоляции дверей и крышки багажника. Значит, крышка багажника у нас обрабатывается в два слоя. Там вот внутри внутренней части мы заклеиваем слой виброизоляции. А на саму пластиковую обшивку крышки багажника мы наносим слой шумопоглотителя SoftWave 15. А далее переходим к дверям. Двери у нас обрабатываются в четыре слоя. Значит, здесь у нас первый слой нанесен, это слой виброизоляции, он наносится на всю поверхность внутренней двери, ну, за исключением, как обычно, вот этих вот ребер жесткости. Вторым слоем мы на нанесенную ранее виброизоляцию наносим слой шумоизоляционного материала Integra, потом вот этот вот щит мы устанавливаем на место и э, закрываем его третьим слоем виброизоляционного материала также по внутренней, по внешней части щита. И заключительный этап, это у нас антискриптная и шумопоглощающая обработка обшивки. Она делается также же в Software F15, как и на крышке багажника. Единственное, что здесь не будет закрыто, это место под динамика, а точнее в этом автомобиле оно здесь. Соответственно, точки крепления обшивки к двери, ну и там, соответственно, ручки и место, куда вставляется разъем, от стеклоподъемника. Также в комплексную шумоизоляцию у нас входит обработка капота. Капота обрабатывается виброизоляционным материалом в один слой и наносится он между вот этих вот ребер жесткости. На этом, в принципе, все работы по шумоизоляции у нас завершены. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.